Молодец, ты мне продал, а? Господи, опять бомжей понапускали. Охрану к третьей кассе. Какой тип бомж, запляк? Я тот маг, которому ты продал поддельный квест. За качество товаров отвечаю не я. Поэтому, пожалуйста, исчезни. Я тебе покажу исчезни. Я тебе покажу не. Я, пойму, пережил ты будешь чтобы я исчез. Так, так, я вызываю охрану! Поехавший деток, блин! Прекрасно, кажется я попал в его тупой квест. Так, ну и где он тут подделку увидел? Тут вроде все прилично, только вот название у него какое-то странное. О, вот и первое задание. Че, Чувак, какой это язык? О нет... кажется я понял о чем говорил бомжемак Ах, не прошло и года, я уже хотел звать администратора Мне вернуть деньги на квест или нет? <связь> Инза, инза. Фрутики, гады, инди, инди, Ээ... Чего? Инза, Я буду жаловаться!